кто-то рабочие, кто-то и послужащие. Кто Но объединяет их всех одно – это дерзкие цели и мечты. И это страстное желание делать бизнес и карьеру в компании «Арифлейт». А сейчас я хочу провести быстрый, блин вопрос. Буквально три вопроса нескольких мужчин. Представьте рот вашей деятельности до «Арифлей». и что, какая мечта, какая цель движет вами. Меня зовут Сергей Калашников, золотой директор компании «Ори Чуваша, городка город Канаш, население 50 тысяч человек. <звы> До oriflame я был главным инженером одного из предприятий нашего города. Мечтаю о многом. А главная мечта сейчас выглядит так. В 2015 году в нашем городе и районе работают и активно развиваются 100 директорских структур. Директор, Моя мечта – построить большой красивый дом и посещать разные страны мира со своей командой. Добрый день, всем. Гражданков Александр, город Киров, старший стадий директор. Кто «Арифлэйм» в настоящее время предприниматель? Моя мечта – это сделать президентскую, президентскую команду в Кировском регионе с наибольшим количеством бриллиантовых и сладких директоров. Мужчина. добро пожаловать в компанию Арифлейн, когда мне кто-то говорит, что Арифлей это не мужское дело, я говорю, не мужское, основатели мужчины, руководители мужчины, а чеки, друзья, что чеки не мужские. Итак. Многие наши мечты уже осуществили, это же реальность, но мы идем дальше, потому что нужна энергия, нужны большие мечты. Кроме того, что мы хотим улучшить Наши материальные, уже присутствующие вещи, мы хотим, действительно, еще очень, наверное, мечта, уже цель построить клинику для детей больных раком. То, что нас движет, это уже действительно, мы говорим, что это наша цель. И для этого, определили для себя уже не мечту, а цель, пойти в президентскую команду «Арифлейн». И это уже решение, которое мы сейчас озвучили на 25 тысяч человек. Назад шагу нет, только вперед. И как мы это сделаем? Помогая осуществлять мечты нашей команды, наших лидеров, наших новых консультантов. Желаем каждому из вас, сидящему здесь, делать сегодня, кто бы что ни говорил. К черту, друзья все, только вы и только вы принимаете решение, что будет завтра, только ваши сегодняшние действия. Действуйте, успехов вам! Только что у Василия доказали, это действительно и мужской бизнес. Я так думаю, в 2015 году будут вот так на сцену женщин и говорят, что.